Приветствую всех на моем канале, с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать бантик, бабочку для мальчика. Такой бантик подойдет на любой торжественный случай. Величина бантика по длине 9,5 см. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла 4 оттенка лент. Это лента шириной 5 сантиметров. Мне понадобилось 4 отрезка. По 2 отрезка каждого цвета. И длина отрезка 20 сантиметров. И еще лента с шириной 4 сантиметра. Тоже 4 отрезка. И длина каждого отрезка 16 сантиметров. Эти отрезки я уже соединила при помощи огня. Еще нужны два фетровых диска. Их диаметр 3 сантиметра. Нужна будет основа для броши. Желательно вот такая узкая прямоугольная. Круглая вряд ли подойдет. Длина моей основы три с половиной сантиметра нужна иголка с ниткой булавочки зажигалка и клеевой пистолет итак приступаю начинаю с больших деталей складываю ленту вот таким образом уголок внизу здесь совпадают кромки и по центру я булавочкой соединяю детали. Вот так. Теперь переверну деталь и просто выровняю белую часть. Вот так. Чтобы от уголка до уголка она равномерно лежала. Теперь нужно эту деталь согнуть. Таким образом, чтобы... Край верхней части лежал как бы на виртуальной прямой, проходящей вот от уголка до уголка. Булавочкой закреплю такое положение. Это получается с лицевой стороны, а это обратная сторона детали. По этой стороне я буду срезать лишний уголок от уголка вдоль кромки и противоположного уголку. Срез нужно обработать огнем. Еще раз покажу в ускоренном темпе. Вторую деталь собираем точно так же. Совмещаем уголки и срезы. Булавочка по центру. Скинаю деталь. Вот согнула так, чтобы край верхней части находился на одной прямой, если провести ее от уголочка до уголка, и по этой прямой обрезаю угол. Две детали готовы. Теперь нужно прошить их ниточкой. Здесь обязательно нужно прихватить все уголочки. и несколькими стежками прошить вдоль среза. Нитку я стягиваю. Крепляю. Получается вот такая деталь. Здесь делаем то же самое. Детали нижнего банда почти готовы. Из этих отрезков делаем еще две детали точно таким же способом. Здесь я уже показывать не буду и так все понятно. Вот я последнюю деталь прошиваю. Стягиваю нить и здесь просто проверяю ширину, на которую я стянула деталь. Нужно постараться сделать как можно более одинаково. Получаются вот такие детали. А сейчас подготовлю основу, я брошу, беру металлическую часть. Наношу клей на внутреннюю сторону и подклеиваю фетровый диск. Это лучше делать на металлической линейке или на любом другом металлическом предмете. Быстро клей застывает и легко снимается. И вот так будет застегиваться эта брошь. А на этот фетровый кружочек будем приклеивать банк. Но прежде, на больших деталях, я уголочки выверну. Вот так нижний уголок вывернула. И этот нижний тоже выворачиваю. И теперь я буду приклеивать к фетровому диску. Здесь я приклеиваю эти детали не в стык, в стык, а немножечко отступаю друг от друга. Примерно 5 миллиметров. Меньше детали склеиваю между собой. И теперь соединю все детали вместе. Теперь смотрите, у меня выступает фетр я его просто обрезаю ножницами вот что получается теперь для обработки серединки мне нужен еще кусочек ленты я выбрала вот такой насыщенный синий цвет и мне надо 10 сантиметров я его складываю втрое и Срезы оплавлю огнем. и теперь приклею эту полоску из ленты по центру и вокруг. Его банта бабочки теперь я прикладываю основу и вижу что наступает фета его нужно просто срезать вот такими прямоугольными кусочками срезаю примерно 3-4 миллиметра теперь наношу клей и приклеиваем к банку. Ну вот и все, или почти все. Здесь я немножечко подклею верхние петли банта для того, чтобы он не был таким пышным для мальчика. Это не нужно. Сделаю этот бантик более плоским. Вот одну петлю я подклеила. И вторую. И вот и все. Теперь уже совсем. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И не забудьте подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!